ах ты, да, я иду в школу! А, Маленькая. Срочные новости. На трассе Архангельск Москва появился сумасшедший дальнобойщик. Он сбивает все на своем пути. Викиху мать.